Что же такое живой дом и на что вообще направлено этот проект, это учение, это знание? Вода, огонь, дерево, земля, металл – это важнейший инструмент. То есть это не что-то такое неосязаемое, не, не, а не возник вылетело? Возняком вылетело и, и забрала еще там помимо. Uh -huh. Дом а, фиксируется по сторонам света. Живой дом живет для вас, а не за счет вас. Привет! С вами я, Андрей Чирова, и сегодняшняя наша серия о проекте «Живой дом». Я знаю, вы давно ждали эту серию еще с самого нашего первого выпуска. И она действительно очень интересная. Звезды, астрология, фэншуй шуй и, конечно же, строительство. Поэтому познакомлю вас с создателями этого проекта, и мы подробно разберемся, что такое «Живой дом». Ася, привет! Привет, Андрей! Давай расскажем нашим Ждущим и жаждущим зрителям Что же такое живой дом И на что вообще направлено этот проект Это учение, это знание С большой радостью представляю этот проект Потому что я им живу Он зародился очень давно Уже больше 10 лет назад угу. И за эти 10 лет я вижу уже реальные результаты Которые он приносит у очень многих наших заказчиков и Я добавлю, кстати, мы стоим как раз... В результате этого проекта, да, то есть я свой дом спроектировал и построил по методике как раз Аси и Маргариты «Живой дом». И поэтому, собственно говоря, прям смотрим на него. Что такое «Живой дом»? Вкратце, это проектирование благоприятной энергетики пространства жилого дома с учетом особенных характеристик каждого из жильцов. То есть это не типовой проект? Он не может быть типовым вообще, да, априори. Живой дом проектируется с учетом э, компасных направлений, расположения на конкретном участке, в зависимости от э, времени строительства, то есть места, время строительства, uh -huh. и... Э, уже вот в эту матрицу встраиваются дополнительные энергетические характеристики жильцов дома на основании астрологических карт, которые да. мы просчитываем. Стоп! Перевожу, друзья, на наш строительный понятный язык. Когда я купил этот участок, сюда приехал специалист со специальным компасом, походил с этим компасом по участку и сказал, что вход в дом должен быть вот здесь, Вода должна находиться здесь, строить надо здесь. Да. Это так, если по-русски. Да. Ну, естественно, этот дом а, проектируется под конкретного хозяина, поэтому он и не является типовым. Это абсолютно индивидуальная история. Проект «Живой дом» – это история о том, как построить свой дом, родить в этом доме здоровых детей. Еще было бы хорошо посадить вокруг огромное количество деревьев. В проекте Живой дом основа является наука о Земле. Вторая часть, из которого состоит этот проект, это астрология, это все, что связано с человеком. И третий фактор, из которого, на который мы опираемся при строительстве, при проектировании живого дома, это фактор времени. Мы используем феномен времени для того, чтобы очень точно подстроить человека пространство и подсказать, когда лучше будет построить этот дом въехать в него, ну и дальше а, заниматься реализацией своей мечты. Когда приступаете к работе, то есть к вам обратились, а, что хотят построить дом по этому проекту, по этой методике, вы выезжаете на участок и делаете необходимые все замеры. Как дальше, с чего начинается работа, вот что является отправной точкой в этом проекте? Ну, хочу заметить, что мы не только делаем замеры, но еще анализ окружающей обстановки, потому что на данный конкретный участок mm -hmm. влияет не только то, что на нем расположено, но и в округе в определенном радиусе. Будь то какие-нибудь высоковольтные линии электропередач, mm -hmm. или там, например, храмы большие, или кладбища, mm -hmm. или ну вот есть определенные Вещи, которые мы... Я даже помню, был такой вопрос. Андрей, пройди, посмотри по участку, есть ли у тебя муравейники. Да, да, это показатели геопатогенных зон. Почему человек обращает внимание на ваш проект? То есть почему у него может вообще появиться запрос на строительство дома или там, офиса по этому проекту? Кто заказчик? Это человек, который с сознанием пришел, которого начинает внутри где-то чувствовать, что есть какие-то здания. Они могут быть богато украшены, замечательно материалы выбраны, дизайн uh -huh. сделан, но ты в них заходишь. И долго находиться ты там не можешь и хочется побыстрее уйти. Это вот внутренние ощущение. То есть что-то связано точно с энергетикой. А и это ощущается. Ощущается. И заказчик, который приходит, это тот человек, который уже встал на путь познания вот этой энергетики. Он, он чувствует, что да, что что-то что есть. И есть еще один момент, когда люди переезжают из одного помещения, из, из одного жилья в другое mm -hmm. жилье, начинаются корректировки в их делах в uh -huh. здоровье, в карьере, в учебе, и когда э, люди часто переезжают, они uh -huh. уже по опыту видят, что вот в этой квартире у них хорошо было, переехали туда, кто-то начал болеть, что-то uh -huh. там пропало, разорились или еще что-то. Такие люди тоже, они когда к нам приходят, они тоже уже с сознанием, они понимают, что они хотят, они еще не знают, какими методами uh -huh. мы это решаем. Но поскольку мы анонсируем именно вот, вот эту... Цифру, влияние ну, дома да, на жизнь человека. Да, то они приходят как раз-таки за ответами на вопросы, которые у них уже появились. Какую роль, какое место занимает вода э, в проекте «Живой дом»? Одну из главных. Вода является очень мощным инструментом проекта «Живой дом» точно ну я бы сказала наравне с огнем угу. но поскольку огонь мы используем локально угу. печка котельная то воду мы можем размещать помимо дома мы можем размещать на участке и она э, оказывает влияние более масштабное угу. более масштабное потому что она уже в матрице всего участка я даже помню такой момент был я хотел расположить, мне казалось, что вот кран с водой удобнее расположить там вот на этом углу дома, потому что мне казалось, что машину удобнее мыть из него. А мне сказали, что нельзя здесь располагать воду. То есть расположение кранов, гидрантов, бассейнов временных, бассейнов постоянных, приход воды на участок или в дом, и уход воды из дома. Это все те вещи, на которые обращается внимание в проекте Это главные, это важные инструменты. Это как раз таки то, чем мы матрицу проектируем, чем мы управляем. Дом фиксируется по сторонам света, который определяет участок, естественно. Мы не можем дом поставить по диагонали относительно сторон участка, который зафиксирован. Далее выбирается вход в дом uh -huh. с юга, с севера, с запада. И бывают нестандартные ситуации, они тебе очень хорошо uh -huh. знакомы, когда мы уходим от прямого входа вот мы зашли на участок и сразу же у нас вход в, вход дом. в дом он конечно. может быть сбоку может быть сзади от этого зависит та выбранная матрица дома угу. которую нам легче всего подстроить потом под человека мы анализируем карту рождения человека угу. по Времени рождения, месту рождения и дати. Это те характеристики, которые мы у тебя брали. Изначально. Это, кстати, дополнительная возможность человеку в 30 лет узнать, где он родился, в какое время, конкретизировать, откуда он вообще. Потому что я на самом деле до этого проекта, ну, я даже не знал, в какое время родился. Мне пришлось позвонить маме и спросить, мама, а когда я родился? Я родился. И вот здесь мы получаем как раз-таки ту информацию, которая нам дает повод добавить или убавить определенного вида энергию угу. из этого дома. Угу. Ну, мы э, основываемся на системе равновесия пяти стихий. Угу. Вода, огонь, дерево, земля, металл. Угу. И баланс вот этих стихий, он приводит к тому, что в доме появляется вот этот излишек благоприятной энергии, который которая может питать его жильцов и дает им силы, вдохновение, здоровье, рождение детей и так далее. Вопрос живого дома – это все-таки комплексный подход. Это не так, что давайте по фэншую переставим статуэтку вот в тот угол красного цвета и все заработает. Какую роль в этом проекте? выполняешь конкретно ты чем ты занимаешься в этом проекте первое что за мной закреплено это создание технической основы для дальнейших расчетов ага. то есть то что многие консультанты которые ну, сами по себе работают и ну, в какой-нибудь из этих систем работают да они это довольно-таки на глазок uh -huh. определяют, то я всегда четко выстраиваю. У меня в миллиметрах рассчитанные углы повороты участки я пользуюсь теми вещами которые нам сейчас э, дает технический прогресс то есть я беру кадастровую выписку в которой зафиксированы координаты там уже не будет ага. ошибок я привязываю четко все по осям по разметкам и уже вот эту э, выстроенную основу я передаю маргарите в астрологической карте можно увидеть любую информацию и я работаю каждый день с натальными картами, с людьми отвечаю на разные вопросы. Во-первых, это информация о профессии, в которой человек может состояться, в которой он может заработать деньги. Это информация о талантах, о сложностях, которые перед человеком могут стать на протяжении всей жизни. Предрасположенность к тем или иным событиям, к тем или иным болезням. А самое главное и самое ценное, что есть вот в этой системе координат, в, этой, в этих исследованиях – это временной фактор. И я всегда говорю, что если человек предупрежден, то он очень серьезно вооружен. А если в карте рождения есть предрасположенность к заболеваниям печени, то с юного возраста Подстроившись под эту информацию, создав правильный образ жизни, определенное питание, диету, определенный круг общения, можно очень существенно поддержать свое здоровье, тем самым продлив свою жизнь и тем самым улучшив качество своей жизни. Нет информации, которую нельзя было бы поднять по дате рождения. Есть информация, которую не всегда нужно озвучивать для того, чтобы у человека была некая интрига сохранялось любопытство к жизни, жажда жизни, стремление жить. И всегда эффект неожиданности, он должен присутствовать в жизни. Итак, огонь. Огонь – это наравне с водой, это важнейший инструмент для проектирования энергетики uh -huh. дома. И так же, как вода, он может активировать деньги – или дезактивировать. Огонь э, очень мощный м, инструмент для м, формирования правильной матрицы. Mm -hmm. То есть при помощи м, Вычисление, мы определяем точку, uh -huh. где конкретно э, в доме должен находиться элемент огня, конкретно печь. Либо бывают дома, которые, для которых благоприятное размещение каминов, uh -huh. мы можем еще рассчитать камин. Но далеко не все дома требуют камина, для некоторых он может быть даже запретен. Uh -huh. И, И это, это тоже связано напрямую с тем, какая энергетика у хозяина. Это связано с одной стороны, с матрицей дома, которую мы получили в зависимости от места строительства mm -hmm. и направления входа, и времени года mm -hmm. строительства. И дополнительно полезен, огонь не полезен, какая, да, структура матрицы астрологической карты mm -hmm. хозяина. Ну, то есть, я так понимаю, если мы переведем даже на физический смысл, если будет сильно много огня энергетику можно, ну, прям сжечь ну, в прямом просто, смысле. Да, в прямом да, смысле. Да. Как влияют стихии на внутреннюю отделку дома, на внутренний дизайн дома? Действительно, есть такое влияние, но я тут тоже хочу немножко оговориться. Okay. Есть много решений, дом или квартира, или ремонт по фэн-шуй. Сейчас это очень модная тема Это всегда модно было, мне Да, но вот это уже дополнение. Uh -huh. Это небольшой процент, который помогает усилить или ослабить влияние комплектации. Да, это, это так, бонус небольшой. Uh -huh. Но он никак не может кардинально перевернуть пространство. То есть покрасим мы в белый цвет стены или покрасим мы в черный цвет uh -huh. стены. Это усиливает то, что мы хотим, то, что мы туда вложили. Давай поговорим тогда сейчас о энергетике, куда она должна уходить. А это, я так понимаю, канализация, да. сток воды, расположение выгребных ям. Да, верно. И я предлагаю переместиться сейчас на то место, где в данном проекте была построена яма. Ась, знаю, что важно не только, как энергия приходит но ну, и как она еще и уходит из дома. Расскажи, пожалуйста, какие элементы за это отвечают и как вы их располагаете вот, в ходе своей работы? Элементы э, выхода воды из дома это – это... Если говорить о внутренних помещениях, uh -huh. это санузлы, конкретно унитазы, uh -huh. раковины. То есть это то место, где сливается энергия, uh -huh. и видимые есть элементы слива, uh -huh. приемки, да, вот эти воронки, например. То, -то есть это не что-то такое неосязаемое, да, это конкретно вот вода куда уходит. Да, вот он унитаз, мы видим, сливается, uh -huh. вот она раковина, uh -huh. или там в полу, например, слив. Uh -huh. Это выход воды. Мы рассчитываем точки и установки самих унитазов uh -huh. раковин но не менее важно может даже более важно это выход самой трубы канализационной сквозь стены дома uh -huh. вот эта точка она рассчитывается очень четко если говорить дальше выходя уже за границы дома uh -huh. то это на участке место расположения сливной ямы а ты знаешь я тут сейчас себя поймал на мысли о том что когда к вам приходит заказчик и вы пытаетесь задать ему вопросы и спросить, а что вы хотите, то как раз-таки проект «Живой дом», он как раз расставляет все на свои места. То есть я бы и не знал, что я хочу печку именно там, что я хочу раковины именно там. То есть, по сути, вы прорисовываете пространство заказчику, который даже не знает, где он что и как хочет. При расчете «Матрицы дома» нам начинает диктовать, строительство и планировку дома сама матрица uh -huh. и у нас с маргаритой ну, особенно в начале нашей работы было несколько таких предпроверочных ситуаций uh -huh. когда мне рита дает матрицу я ее начинаю планировать а она ну вот просто не ложится uh -huh. вот но ну, не ложится и все вот не складывается я звоню рите говорю риточка пожалуйста проверь расчеты uh -huh. что-то не ложится она находит корректируют действительно mm -hmm. там то ли там чисто механически какая-то ошибка или ну вот бывают какие-то то есть мы находим с ней ошибку то есть если не ложится если не ложится сто процентов вот у нас несколько ситуаций mm -hmm. она исправляет вот э, свой расчет mm -hmm. делает по-другому и все и он сам то есть э, я могу сказать что я просто так я вычерчиваю mm -hmm. дом проектирует себя сам история про воду Реальная история, которая произошла много лет назад в моей практике, после чего я стала очень внимательно относиться к тому, где расположена активная вода. Меня пригласили посмотреть один дом, семья традиционная, муж, жена, взрослая дочь у семьи, успешный бизнес, все вроде бы хорошо развивалось, за исключением одного. Дочь уже вышла замуж, но возникали сложности в том, что она не могла родить ребенка. После проведенной работы стало совершенно очевидно, что возле дома стоял бассейн и вот позиция бассейна по отношению к фасаду дома давала информацию о том, что в этом доме хозяин не может иметь внуков. Если бы здесь жила в этом доме жила другая семья, то наверняка у нее тоже были бы какие-то сложности связанные с а, потомством но конкретно в этой семье а, была еще одна причина а, это знаешь как вот как сочетанная травма когда пространство не помогает и сам человек а, допускает определенные ошибки он как, как бы а, входит в определенный контакт с пространством да и усугубляет проблему так вот в астрологической карте э, дочери этого э, хозяина этого дома э, была информация о том, что у нее есть сложности в зачатии э, и рождении ребенка, и была информация о том, как можно справиться с этой проблемой. Поэтому э, конкретно этому э, семейству была предложена очень простая вещь. Дочь вместе со своим мужем переехала в другое место, а там они зачали и родили ребенка, ребенку сейчас уже больше 10 лет, и вот с тех пор у меня совершенно особое отношение к тому, что я вижу на участке, что с этим можно сделать, потому что обратная связь от таких фактов очень, ее очень много, слишком много для того, чтобы игнорировать. но вот достаточно тебе сказать, что на таких фактах, в том числе, выстроено рождение 29 детей. Вот 29 детей здоровых рождено в проекте «Живой дом» за вот это время. Мы начали с тобой проектировать дом. И ты говоришь, что вход в дом должен быть с запада. Я говорю, Ась, я не хочу запада, я хочу дверь вот здесь. Как в таких конфликтных ситуациях приходить к компромиссу как правило люди приходят с какой-то сформировавшейся картинкой uh -huh. они видели у соседа или в журнале и в таких ситуациях каким образом мы можем понять ну дать возможность uh -huh. человеку прочувствовать мы прорисовываем всю планировку мы показываем uh -huh. как это будет действовать как функционально строится территория вокруг дома и когда человек проживает uh -huh. эту ситуацию он потом, как правило, и не видит, как это могло быть еще по-другому. по, по да, что все должно было быть так, как и получилось. Ну, в данном случае я хочу вернуть тебе твой вопрос, потому что как раз-таки ты обладатель того самого дома, в котором не совсем стандартная ситуация произошла. И у нас действительно вход в дом противоположный у -у -у. относительно входа на участок. Как тебе живется в этом доме? Я, приняв решение проектировать дом, по системе «Живой дом», я изначально был готов принимать абсолютно любые решения, которые придут. То есть я уже доверился профессионалам, и поэтому любое решение, оно ну, уже на 50% было мною принято. А сейчас, уже прожив три года в этом доме, я могу сказать, что такой дом и должен был быть, я другого дома и не мыслил даже. Именно одноэтажный дом, мне в нем живется. Комфортно. Мне сюда хочется возвращаться. У меня здесь увеличивается и увеличивалась моя семья. У меня увеличивается здесь мое благосостояние, здоровье. И здоровью в том числе способствует пространство, которое получилось и с бассейном, там, и с турником, и с детской площадкой. И, наверное, самая объективная оценка – это когда приходят гости, и еще ни одного не было у меня гостя, кто ко мне пришел и сказал бы, что я бы вот здесь сделал по-другому или мне вот что-то здесь не нравится. Вот все однозначно положительно оценивают дом. Поэтому я считаю, что мой опыт – это такая пятерка с плюсом вам, вашему проекту. И я однозначно советовал бы абсолютно любому, если уж проектировать дом следовать системе системе знаний которая однозначно приводит к положительному результату вот сейчас мы находимся в центре дома и такой вопрос созрел что делать клиентам потенциальным, кто уже построил дом но хочет все-таки применить эту технологию для того, чтобы ну, как-то подкорректировать свое пространство? Можно перепланировать, то есть у нас есть э, такой момент, мы можем сделать аудит дома, угу. и этот аудит показывает, что в этом доме э, существует угу. в, в плане энергетики, угу. плюсы, минусы, чем он обладает. И эту энергетику при помощи э, определенных э, манипуляций можно корректировать. Угу. Для одного дома это будут небольшие какие-то перемены. Там, uh -huh. Ну, например, там, перенос санузлов там, или там, какая-то внутренняя перепланировка. Для некоторых домов могут понадобиться более кардинальные решения, например, перенос главного входа в дом. Uh -huh. Конечно же, пробивкой каких-нибудь новых окон стараемся минимально там, не uh -huh. трогать, стараемся обходиться тем, что есть. Ну и, соответственно, из 100% результата мы в таком случае получаем уже где-то 80, где-то ага. 70, то есть не 100%. В некоторых домах есть такой момент, можно кровлю перекрыть, снять ага. кровлю и новую поставить. Таким образом мы перезаряжаем, можно ага. так сказать, ага. совершенно другую энергетику дома. Точно так же можно немножечко вылечить, подкорректировать энергетику квартир. Ага можно в квартирах. Причем внутренние отделки, то есть ну, не в том отделки, числе. переноса печки, угу. переноса мойки, разворотом каким-то санузлов. Но есть некоторые квартиры, которые не поддаются, не поддаются. лечению, потому что стояки, винтканалы, мы их ну, никак не можем угу. корректировать. Ну, то есть в любом случае есть возможность провести диагностику помещения, будь то квартира или дом, и выдать рекомендации, как при помощи этой технологии подправить какие-то нюансы. Помимо квартиры и домов, где еще применима технология? Технология применима к любому строительству, как жилых, так и общественных зданий. Это могут быть офисные различные здания uh -huh. коммерческого назначения. И в данном случае мы можем улучшить, скажем так, эффективность в плане коммерции, uh -huh. то есть прибыльность предприятия. Есть некоторые здания, которые призваны быть коммерчески прибыльными, uh -huh. но за счет неправильной организации входа, откуда-нибудь с угла, например, скошена, одно время uh -huh. была такая модная тенденция, где просто не могут быть деньги. Необъяснимо, но факт. человек проезжает мимо этого здания и едет к конкуренту? Да. Еще немного о доме и о земле, на котором он стоит. Есть очень простой тест, как ты можешь понять, насколько комфортно ты расположил, насколько правильно ты расположил дом на участке. Для этого попробуй сейчас сесть, на, сесть в кресло и почувствовать спиной, спинку кресла. Потом расположи руки на подлокотниках и расслабься. И вот эта посадка, твоя посадка в кресле, да, она комфортная. она Ты чувствуешь, насколько тебе спокойно, легко. Тебя ничего не отвлекает. У тебя есть защита со стороны спины. Слева, справа у тебя то, что поддерживает руки. Также и дом. Если он расположен на участке правильно, то люди, живущие в этом доме, чувствуют что у них есть определенная защита за спиной, у них есть тыл. И отношения между мужчиной и женщиной, и внутри семьи, они распределены гармонично, не сбалансированы. Этот простой тест помогает понять, насколько ты сделал правильный выбор при посадке дома. Итак, первый вопрос. Рассчитывается ли в проекте «Живой дом» место для сна? Обязательно. Обязательно. Это один из ключевых моментов проектирования общего пространства. Место для сна рассчитывается с учетом астрологической карты человека. Это как раз-таки то, о чем мы говорили. Мы добавляем того элемента, который благоприятно ага. оказывает действие на человека. И человек, находясь в спальне и просто... Проводя сон, угу. подпитывается той энергией, которая ему необходима, и чувствует, он высыпается лучше, угу. он э, более бодрым себя чувствует, и ему приходят правильные идеи, у угу. него появляется какое-то вдохновение, и могут приходить идеи правильные. Каким образом в этом проекте соотносится расположение окон и дверей? Ну, тут э, два момента. Первый момент – это, в принципе, определение э, проходов в дом. То есть uh -huh. любой проем, будь то окон или дверной, это проход энергии в дом. Uh -huh. И э, они рассчитываются математически, где они должны располагаться, uh -huh. какую энергию они вносят в дом. И мало того, они определяются математически, точки входа, они должны соотноситься друг с другом. Uh -huh. То есть есть некоторые формулы, которые нам э, позволяют определять, что если мы поставили окно вот в этом месте, uh -huh. у нас еще окно или дверь должно быть вот в этом, вот в этом там и вот в этом. То есть это определенные формулы, которые фиксируют нужную нам энергетику в доме. Uh -huh. И второй момент – это соотношение размещения окон и дверей относительно друг друга. Uh -huh. То есть мы не позволяем размещение э, в проекте окон напротив друг друга или окон напротив дверей по одной линии. Uh -huh. Мы всегда их стараемся разводить, чтобы не было вот этого сквозняка. Энергия зашла, сквозняком и вылетела и, и забрала еще там, помимо uh -huh. всего прочего, что-то по Понял. пути. Понял. А, кстати, если есть вопросы и ответы наши, они не максимально раскрывают ваш вопрос, можете писать комментарии, задавать вопросы, мы обязательно на все на них ответим. А сейчас следующий вопрос про кондиционеры и вентиляцию. Если говорить о влиянии энергетики, то расстановка кондиционеров, она примерно относится к той же системе, что и расстановка окон и дверей. Это тоже угу. вход-выход энергии. То есть это дуновение ветра от кондиционера, так же, как у нас через окна и ну, двери сути, тоже да. заходит. То есть вот угу. это в этой системе находится. Понял. Следующий вопрос короткий. Зеркала в спальне. Ну, а это ужас просто. Зеркала это... Я знаю много своих друзей, которые говорят, я в спальне повешу кучу зеркал. Ну, вряд ли они про энергетику, но ты ответь... Это точно не про энергетику, а я как раз таки с точки зрения энергетики всегда говорю, что вот как раз спальня это не место зеркал. Это не место потолков из зеркал, это не место зеркальных шкафов, которые uh -huh. тоже пытаются поставить, чтобы якобы не было видно этого шкафа и растворилось пространство. Это однозначный запрет, uh -huh. ни в коем случае зеркало не должно располагаться таким образом, чтобы кровать в нем отражалась. Uh -huh. Если оно находится в спальне, но где-то сдвинуто в стороне, uh -huh. то пожалуйста, но очень аккуратно. Но в том числе, помимо спален, зеркала ни в коем случае нельзя вешать напротив входных дверей. Uh -huh. Иначе вся энергия, которую мы рассчитывали и пытались угу. завести Получить. пригласить сюда, да, в дом, чтобы она оказывала благоприятное угу. воздействие, мы просто зеркалом его отправляем обратно, оно отзеркаливается и уходит. Угу. Рикошет такое ударилась и назад да. пошло. Хорошо, следующий вопрос у нас с тобой про мансардные окна. Мансардные окна за последнее время развития стали очень модными, угу. но для живых домов они неприменимы. Ага. почему потому что дом энергетически это некая такая энергетическая оболочка которая начинает на нас влиять ага. она с нами сотрудничает и все что происходит с энергетической оболочки на нас также отражается ага. то есть если мы прорезали в крыше которая является защитой прорезали окно ага. Соответственно, у нас, ну, можно сказать, получилось такое отверстие в энергетической защите. Угу. И это отверстие провоцирует внедрение в оболочку живущих угу. людей. Простым языком, чем это может выразиться, да? Операции, угу. прорезкой. Угу. Это может провоцировать операции. Понятно. Такая интересная тема, никогда бы не подумал об этом. А еще два вопроса у нас осталось. Первый вопрос о том, какой состав проектной документации, если человек обратился и заказал проект по живому дому? Ну, если смотреть на итоговый проект, угу. который состоит из планов, фасадов, угу. разрезов, то э, в принципе человек не увидит сильно разницу. Угу. Он будет видеть... Э, планировку с рассчитанным количеством кирпича, там, расстановкой мебели и так далее. Угу. То есть неискушенный человек, он даже не увидит, что это живое, ну, то есть это не физически живое. Этого физически видно физически не будет. это будет то же самое, угу. да. Единственное, что в нашем проекте предусмотрено еще определенное дополнение, угу. пояснение для поддержки той энергетики, которую мы вложили, угу. при помощи отделочных материалов. И мы можем разработать дополнительный альбом, угу. в котором по каждому из помещений описывается, какие должны быть цвета в каждой угу. комнате. Это в зависимости от той стихии, которая для человека и для дома подходит или да, не подходит. Да, И не только подходит и не подходит. У Матрицы дома своя же, астрологическая ну, да. карта. Угу. Нам нужно их как бы примирить, да, сочетать. Угу. Какие цвета и какие материалы будут способствовать активации той благоприятной энергии, угу. которая здесь заложена. Если в неблагоприятных, то какие цвета будут блокировать неблагоприятность э, влияния. Мое предложение сейчас, чтобы весь этот пласт информации емко поместить в два или три слова, вот в завершении серии дать определение живому дому. Живой дом живет для вас, а не за счет вас. Проект «Живой дом» – это всегда увлекательная история со счастливым концом. Каждый может себе позволить в этой жизни быть счастливым и всемогущим по отношению к самому себе, к собственной жизни, к собственной судьбе. Дом влияет на жизнь, что при помощи пространства, в котором мы живем и работаем, мы можем скорректировать многие моменты в нашей жизни. Улучшить качество. Да? Улучшить качество. И лично для меня… Огромная удача, что я узнал своевременно об этой технологии и использовал ее. Живу в ней, процветаю и надеюсь, что наши подписчики тоже обратят на нее внимание. Итак, друзья, если вы решили построить себе живой дом, то строительная компания Rich House построит вам этот дом, начиная от бассейна, заканчивая самим домом. Поэтому переходите по ссылке к этому видео и я лично перезвоню вам, и мы с вами обо всем поговорим. Мы раскрыли полностью тему проекта «Живой дом». Надеюсь, что вам было интересно. Можете поставить лайк свой. Еще раз напоминаю, что любой вопрос, любой комментарий будет обязательно отвечен. По проекту «Живой дом» можно сделать сам проект, саму концепцию, а строительная компания House реализует его, построит под ключ. Оставайтесь со мной, смотрите мой YouTube-канал и помните, что на канале Андрея Ачирова мы о стройке знаем все. Пока!